Доброе Персону запишите. Запишите персону. Пергайте ваш ли? Горюшкиной. Зачем? Как зачем? Горюшкиной. Как не работать, не нужна цель прибытия. Вы пришли в суд, пришли к Горюшкиной. Что у вас? Процесс не процесс? У меня нету персоны процесс. Что у вас нету? Персонный процесс? У меня нет процесса, у персоны процесс. У какой персоны? Вот у этой, которую вы будете записывать. А? Да? А у вас откуда этот персонный паспорт? Ну, выдали когда-то, в 2002 году. Это вы? Что? Нет, это персона. Я это вот здесь стою перед вами. А почему у вас тут больше приходит? Я здесь стою. Вот это персона, моя. Это сложно. Это сложно. Очень сложно. У вас процесс нет? У персоны процесс. А вы персона, да? Нет, я человек. Перед вами вы кого видите? Человека, а вот там лежит персона. Надо, да, вот это да. Это юридический факт. Просто а, обучаю вас. Не, не надо Не, надо спасибо. не хотите учиться? тоже свое отучился. Значит, плохо учились, раз не понимаете. Не нормально, можно просто нормально подходить и говорить. Без всяких вот этих На да, нормально. 28. С запрещенными предметами ознакомьтесь, пожалуйста. Что-то есть при себе запрещенное? Нет, Короче, нет, режущая, нет, нет. Все, что при себе имеется, вот сюда на стол, пожалуйста. На какой? На столик. Все, все уже. Ну, mm, наверное. Все запрещенного нет, только чревичек, автоматическое, перцовый угол, нагазовый угол. Да нет. Я же покажу все. Все что-то седине. Посмотрим. Седине, пожалуйста. Сомнений. А ну, а говорите, все, так вы формулируйте правильно. Не открыл дверь. Хотел, знаете, что вам сказать? Вот если вы что-то интересное в жизни узнаете, вы не отказываетесь обучаться. Вы говорите, меня учить не надо. Вы же не знаете всего в жизни. Я не знаю вас как человека. Вы <связывая> меня не учите. А вы знаете, что высшей юридической ценностью является слово. Вот слово сказано, вы должны верить. Человек, чтобы ваше слово слушать. А, вы их не хотите слушать. да? Я не знаю вас. Так и не надо Я меня знать. Меня не меня... пришли суд. Я не гражданин. По... Поэтому вы... есть две разницы юридические, хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на какое время? Я не знаю. По Куприянову будет процесс сегодня. Давайте документы. Нет, документы я вам не дам. Хотя бы покажите. И показывать не буду. Не обязан. Я как наблюдатель сейчас по присутствию. Паспорт подавайте или покажите хотя бы его. Я же должна отсюда говорить, что он пришел. Так скажите, народ России, народный контроль. Человек. А, еще скрытие составитель искового ценной бумаги искового заявления. Там там все указано. Нет. Не началось все. Сейчас, Я рассмотрела дело, что часть оглашает. Вас дважды попросили паспорт. Так не с меня попросили же. Я же объяснил, что это. Вас дважды попросили паспорт, когда вы подошли и перед процессом. Но я же сказал, что я буду как слушатель, как наблюдатель. Я объяснил же три раза. Что не Тем не менее, даже если вы лицо слушаете, вы обязаны... Я не лицо, я человек. Паспорт, человек. Хороший человек вы. Хороший человек вы. Хороший человек вы. Вы пришли в суд, вы обязаны предъявить паспорт. Так нет, такой не такое не. ГПК же нет. у вас паспорт, вы паспорт дать отказали. Заседание открыто. Даже если вы слушаете, вы все равно, я должна знать, что Я присутствую в судебном заседании. Значит, дело рассмотрено. Обычно сейчас регулятивная часть по приятному удовлетворению требований Решение готовится в течение 5 рабочих дней месяц на обжалование. Через пять рабочих дней либо приходите, получаете, либо по вот, почте идет надо ваш надо. А вы обманули, получается. Сказали позовете, не позвали. Как так? Не стыдного. Ладно, всего хорошего.